Я очень надеюсь, что к данному моменту само понятие на ментале, само понятие любовь вами разобрано и вычищено уже достаточно хорошо. Почему это важно? Потому что, повторюсь, в человеческом миропонимании и в человеческом наборе ментальных значений, описывающих ту или иную картину мира, как правило, некоторые понятия, которые в магии используются одним способом, в человеческом мире используются Чуть иначе, да, более, более узко, более конкретно, более специфически. Так и с, понятием, с понятиями третьего, первооснов третьего круга, которые мы сейчас с вами изучаем, в данном случае с понятием первоосновы любовь. Здесь часто бывает, скажем так, неправильное не, не, не включение в эту первооснову, ибо человеческий мозг оценивает слово ⁇ любовь ⁇ в определенном ключе собственных чувств. И только в собственные чувства или вообще в чувства, да, скажем так, люди интеллектуально побогаче запихивают это в, просто в чувства, да, но, но, но, но никак не, не меньше, никак не иначе. Ставя знак равно между любовь равно чувство, мы ограничиваем себя в возможности восприятия этого, этой силы, потому что это сила, иным способом, способом магическим. В результате вынуждены накапливать, скажем так, только свой собственный опыт и только опыт, связанный с переживаниями каких-то эмоций. Да, которые более или менее долги или более или менее короткие. Короткие эмоции типа любовь мы называем страстью, длинные эмоции типа любовь мы называем любовь безусловная, но в любом случае ни то, ни другое, они просто описывают для нас временной интервал, но не дает обозначения нам, что же такое любовь на самом деле. Хотя временной интервал к понятию любви имеет отношение непосредственное, потому что любовь это возможность охватить промежуток в любого явления, процесса, события в рамках жизни и смерти, в рамках первоосновы жизни и первоосновы смерти, в рамках зарождения процесса и в рамках окончания процесса. Когда на силе любви производится что-либо в, в этом мире, оно производится сразу с пониманием зарождения, Начало процесса и его окончания. Когда женщина рожает ребенка, она вместе с его жизнью рожает и его смерть. Когда мы, вступая в какие-то отношения, вместе с рождением этих отношений, мы порождаем их окончание. Таковы условия функционирования любого явления, которому придается форма и понимания живого, в мире, в котором мы существуем. В рамках третьего круга первооснов, первооснова любви по-другому не наполняется, Но даже вся ее мощь, возможности взять все без остатка не используется людьми, если понятие любовь оно люди загоняют в рамки только лишь отношений, только лишь собственных чувственных переживаний. В глобальном смысле, в смысле метафизическом, в смысле магическом любовь это умение распознать в пространстве тот опыт, которого у вас еще нет. Опыт жизни и опыт смерти одновременно, зарождение, начала процесса, одновременно всего его временного отрезка такого опыта, какого у вас еще нет. Вот этого опыта ни у жизни, ни у смерти нет, в отдельно взятых первоосновах, но любовь их связывает, любовь их связывает вместе. Она связывает одним правилом, правило очень это важное. Дело в том, что когда что-то творится на силе любви, это возможность быстро наполнить первоосновы, очень быстро наполнить первоосновы огромнейшим пакетом информации, но только при одном условии, если она берется вся, не исключая ничего. Как женщина, которая любит своего мужчину, она его любит в комплексе, да, с носками, с мамой, с безденежьем, с бородой. Как только любовь прекращается, начинается дифференциация. Это нравится, это не нравится, бороду оставим, маму уберем или там наоборот. Вот это уже не любовь, то есть здесь работают уже другие механизмы, совсем другие механизмы. Когда наполнение идет на силе любви, условия вот этой вот скорости, за пять минут прожить пять жизней, за пять минут взять опыт пяти человек, это взять его полностью, ни в коем случае не дифференцировать. Возможно это сделать только если нет распознавания и распределения на добро и зло, да? а есть лишь только сегментация определенного временного отрезка на начало его и конец. Какая-либо история, которая изучается нами, и мы Хотим, хотим ее вписать из историю надо полюбить. Какую-либо легенду, которую мы изучаем, ее надо полюбить. Потому что то, что мы не любим, мы не возьмем все. Мы будем брать фрагментами, которые как бы соответствуют лишь только тому, что мы любим. Так устроено человеческое сознание. А устроено оно таким образом лишь потому, что жизнь... Человеческая крайне коротка, а опыта взять надо много. Поэтому человеку был дан такой механизм, механизм втягивания в себя всего сразу. Условие только лишь одно. Взять все. И вот здесь умение брать информацию через первооснову любовь, наполнение первооснов жизни и смерти через первооснову любовь, помимо того, что этот опыт будет втягиваться в первооснову крайне быстро, с одной стороны, а с другой стороны появится еще один механизм понимания, да, который как бы в культуре называется предвидение. Предвидение сроков жизни определенного явления, потому что он в нем уже есть. А обычно это свойство люди называют Предвидение, прорицание, да, можно какая-то житейской мудрости ее называют, да, но никто не, никогда не понимал механизмы ну, в человеческом как бы обществе да, механизмы, как это происходит. Почему один человек глядя на какое-то событие, явление или материально-предметный мир, какой-то исторический процесс, безусловно, может сказать, что этому событию существовать столько, этим отношениям между мужчиной и женщиной существовать столько, это, у этого человека срок жизни такой-то, да, а это, этот дом простоит столько-то да, и закончит он вот так-то. Да. То есть вот, видеть процесс не только появления на свет, но и ухода со света когда, в какой момент произойдет то самое, что происходит с той женщиной, которая разлюбила своего мужчину, и вместо того, чтобы держать всегда в свете какое-то одно? сильно любимые ее качества все остальные, уводить во тьму, она начинает свет распространять на все другие аспекты. Да, и высветляется, высветляться уже начинает не только то, что она любит, например, его бархатный голос, да, а и мамы, и носки, это вот весь этот комплект, да, который как-то как начинает на себя забирать качество феноменальности да, относительно любви. И вот есть люди, которые это видят сразу. В какой момент это произойдет? когда заканчивается то-либо событие или явление, когда заканчиваются чувство, когда заканчивается жизнь физическая, когда заканчивается жизнь психическая и так далее. И вот таких людей называют мудрецами, таких людей называют пророками, провидцами. А причина, непонятная человеку, но вполне понятная магическому сознанию. Причина здесь как раз именно в умении наполнять первооснову любви и наличии там таких алгоритмов распознавания, которые совершенно точно определяют временные промежутки, чему сколько быть. Это один из эффектов, который будет вам показывать, что первооснова любви заполняется. Вы просто будете чувствовать, я смотрю на это явление, на это событие, на этого человека, на эти отношения, на эту фирму, там, не знаю, на эту погоду, да, и буду знать, когда и чем оно закончится. Они закончатся, оно закончится. Да, то есть я вижу не только явление как факт жизни, но я также вижу наравне с ним явление как факт смерти. И вот это вот все дает первооснову любовь. Но при одном единственном условии она не дает вам право и возможности дифференцировать познаваемое и впитывание на хорошее и плохое. Она позволит вам впитать только события целиком в плане, когда оно началось и какие бывают предпосылки, и когда оно закончилось какие бывают предпосылки. Это такой эффект, который вы получите при заполнении первоосновы любви. Но это всего лишь эффект, а цель наша несколько иная. Когда мы с вами начинаем ускорить перво... первооснову любви и начнем точно так же проводить ее по пространству, именно первооснова любви будет вам безошибочно показывать, безошибочно показывать факт новизны. Сравнивая то, что есть у вас в первооснове жизни и смерти, она повернет ваши глаза туда, где происходит событие или явление, которого у вас в первооснове жизни и смерти нет. То есть любовь раскроет вам первооснову жизни и смерти таким образом, что они возьмут, как вы сами знаете, только то, чего там нет, то есть только новое, копии не пишем. И любовь позволит вам не писать эти копии, но при условии, если вы берете ситуацию целиком. То есть вы готовы смотреть на нее целиком, вы готовы понимать, что зарожденное умирает, вы готовы это видеть и жизнь, и смерть, и равномерно наполнять первоосновы жизни и смерть. И вот во время активации первоосновы любви она будет постоянно держать первоосновы жизни и смерти в открытом состоянии и впитывать туда то, что там отсутствует, давая вам как бы весь пакет информации, да, не только той, с той стороны, с которой мы хотели бы видеть. Вот пятном света высветляем что-то такое конкретное, а все остальное не вижу, не слышу. Нет какое то одно, такой вот однобойкий взгляд, нет, любовь как раз вам покажет процессы в совокупности во всех категориях, во всех способностях проявления, выживания, ритмики жизни, ритмики времени, что с какой скоростью идет, в какой момент скорость останавливается, в какой момент она запускается, кто эту скорость направляет, кто ее останавливает, кто ее запускает, вне зависимости от того, насколько нравится вам это событие или не нравится. Здесь речь идет не о чувствах, и когда мы раскрываем первооснову любви, мы совершенно не должны подразумевать, что мы будем видеть только то, что нам нравится, то, что нам хочется в этом смысле любовь себя как раз и показывает, как очень жестокое явление в магическом смысле. Потому что она говорит, если ты хочешь быстро, ты не должен ковыряться вилкой в тарелке, ты должен брать всё. безоценочно, то есть то, как говорят некие философы относительно любви, безусловно, то есть безо всяких условий, и хорошее, и плохое, и полезное, и бесполезное. Но то, как мы это делаем, раскрытая первооснова любви, позволит вам взять лишь только то, чего нет. Вот это вот очень важно. Если что-то уже есть, вторично его копировать, дублировать, подтверждать, смысла нет совершенно, вообще нет смысла совершать. Мы, конечно, допускаем и предполагаем, что что-то может случайно, поскольку мы берем пакетом всё, что-то может попасть копия, но в основном вас будет поворачивать как раз именно в ту сторону, куда вы еще до сих пор не смотрели. Почему? Потому что, возможно, никогда не прикладывали к этой части реальности понятие любовь. Ну, в том смысле, в котором оно есть в человеческом разуме. Но сейчас не вы будете прикладывать понятие любовь, а сама первооснова будет вас прикладывать к реальности. И как бы здесь уже выбора не будет, то есть вы не будете оценивать это с точки зрения, нравится или не нравится. Здесь сама, сами первоосновы, включая эти механизмы, взять быстро, безоценочно, без, не дифференцируя, не разделяя, не разбирая, а соединить все со всем, как бы предполагая, да, что любой опыт в первооснове жизни полезный, любой опыт в первооснове жизни тоже полезный, и нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, вот здесь любовь как раз подобно свету, она накроет пятном внимания все до чего дотянется, даже если там есть не только ромашки, но и помойка да, рядом с этими ромашками. То есть взять абсолютно все, взять явление в динамике, явление растянутое во времени и весь кусок времени от начала до конца, взять без оценки. Как мы берем жизненный опыт другого человека, например, да, от момента рождения до момента его смерти. Видим его в совокупности, понимаем его и никак не оцениваем. Мы просто фиксируем данность, вот есть некий объект, есть некое явление, оно родилось, оно помрет, Вот его отрезок времени, в этом отрезке времени вот оно вот так наполнено. И эту наполненность мы сейчас себе забираем. Мы сейчас его впитываем, потому что у нас нет, мы такой жизни еще никогда не жили. Мы такими явлениями, такими категориями никогда не мыслили. Мы таких эффектов от жизни никогда не получаем. И вот наблюдая что-то в проявленной реальности, мы впитываем в себя эту реальность на разных уровнях прохождения. И на физическом плане, и физическая жизнь, и физическая смерть, и физическое время. И на эфирном плане, время ощущений, время переживаний, какого рода каких-то телесных. И на астральном плане время существования эмоций, как зарождалось, как продолжалось, чем закончилось, в совокупности взять. И в ментальном плане всю историческую линию, вот она зародилась, вот она закончилась. Вот она все законченная, целостная ментальная программа, которая, если все будет хорошо, станет ключом к первооснове основе традиции. А возможно, а возможно нет. В зависимости от того, какой традиции. В любом случае у нас этого в опыте нет, надо взять. И в каузальном плане как в какие моменты время ускоряется, в какие замедляется, кто управляет временем, кто его в какие векторность пускает, как это начинается, как продолжается, как заканчивается. Да? То есть взять все в совокупности. Таким образом, открытая первооснова любовь позволит вам безошибочно распознавать новизну, то есть а новизной в данном случае является то, чего в вашем сознании нет, а не только то, что только что появилось, да? вы много чего из старины, не ведаете, не знаете. Да? и все это будет вам показываться и соответственно на потоке любви, который, конечно же, возможно, вы испытаете как-то, но лучше бы, если бы вы его не испытывали никак. Поэтому если вдруг вы при работе с первоосновой любви на каком-то пространстве почувствуете эмоцию, знакомую эмоцию, незнакомую эмоцию, любую эмоцию. Постарайтесь каким-то образом поработать в этот момент со своим менталом быстренько, да, чтобы эту эмоцию нивелировать. Потому что для магической работы не чувство любви, не чувство ненависти не нужно. Это нужно для колдовской работы. А для магической работы нужно состояние эмоционального нуля. Всегда. Тогда ты будешь подходить ко всем вопросам накопления, взятия и работы с информационным материалом без пресс-траста. Что в нашем деле очень важно, потому что как только начинается предпочтение, заканчивается целостность. А там, где нет целостности, там нет магии. Логика очень простая.